Ну, у вас просит 3 рубля взаймы. Конечно, можно. Спрашивайте. Вышите, пожалуйста, мне 10 рублей взаймы. Взаймы. Что мне за это будет? Любовь и счастье. Ну, этого мало. Может быть, скажите, что я самый лучший на свете помощник. Вы самые лучшие, самые красивые, самые замечательные, которых нет на... Чудесный комплимент, спасибо. Где Смотрите по ссылке. Попробуй. Тебе все перечислять? Да, мне валюты давай миллион долларов. Нет. Да нет. Обойдетесь. Ой, ой ой Ты даже не понимаешь чувство юмора. Манень. Мне всего 10 рублей не хватает. У меня нет настроения шутить. А у тебя когда-нибудь оно есть? А? Смотря что вы имеете в виду Да хоть что Ты всегда какая-то не такая Равнодушная Надо быть к жизни Замечательной, нежной Мало что у меня не хватает Вот чего-то Но все-таки я терплю Вот с вами разговариваю Как с хорошим человеком Таких добрых слов давно не говорили Спасибо